Бонжур, amis! Здравствуйте, друзья! Сегодня для меня это салат, а завтра может быть и гарниром. Обалденное блюдо, универсальное. И обратите внимание на цвет вермишели. Она с секретом. Каким? Смотрите дальше. Для этого рецепта измельчаю морковь на мелкие кубики. Также и болгарский перец. Тушу их на растительном масле до полной готовности. Приправляю по вкусу. Измельчаю колбаску, а можно и другое отварное мясо. Обязательно зелень, по вкусу. А теперь к делу. Вермишель подрумяню в растительном масле. Процесс занимает пару минут. Нужно быть начеку. Как только вермишель покоричневела, засыпаю новую партию, все перемешиваю. Но уже не жарю, а добавляю совсем немного воды. Солю, убавляю огонь и накрываю крышкой. После испарения воды разноцветная вермишель готова. Заправлять такое блюдо можно небольшим количеством любого растительного масла, соком лимона или уксусом на ваш выбор, а также разнообразными приправами. Собираю салат. К вермишели добавляю тушеные овощи, консервированную кукурузу и колбасу. В качестве соленой нотки измельчаю маринованные огурчики, посыпаю зеленью, заправляю и перемешиваю салат. Посмотрите, как по-весеннему он ярок, разноцветен и красив, а жареная вермишель придает ему неповторимый, очень необычный вкус. Кстати, овощи в этом блюде могут варьироваться в зависимости от сезона, баклажаны и молодая капуста очень идут этому рецепту. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и абьянто.